Когда обучал на эту тему, я говорил ребятам, если вас кто-то спрашивает, это пирамида, вы сразу отвечаете, а вы в пирамиде уже когда-нибудь работали? И если они говорят «да», говорите им спокойно, вы нам не подходите. Адьос, амиго. Нам пирамидчики в бизнесе не нужны. Слышите сейчас или нет? И тогда человек что говорит, да я уже не в пирамиде, я уже ушел. Точно ушел? Есть документальное доказательство, что ты покинул эту компанию? Вот если мне его принесешь, тогда будем разговаривать с тобой дальше. Знаете, о чем это говорит? Что вы уверены в своем деле. Очень спокойно. Вот недавно мне было написано письмо, Андреас, я знаю, что вы не обучаете пирамиды. Почему вы обучаете компанию Life is Good? Такие письма ко мне приходят. И тогда мне надо приходится объяснять людям, что компания Life is Good – это не пирамида. Иначе бы я ее не обучал. Я это сейчас очень серьезно говорю. Там, где есть продукт, и причем суперпродукт, и причем несколько продуктов, это уже не пирамида. Пирамида там, где нет денег, там, где нет продуктов. Там, где есть деньги, или продуктом являются деньги. Ну, то есть собери мне 5 человек по 3 тысячи, те еще соберут 5 по 3000 И потом всякие фокусы, вот такие пирамиды. То они дарят друг другу деньги, то еще что-нибудь. Это пирамиды. Хотя я такие компании не обучаю. В Life is Good есть суперпродукт. Суперпродукт. Причем много раз отмечен уже государством и различной прессой. Такого, ну, такого плюса, не имеет, ну, я думаю, наверное, ни одна сетевая компания в России. Однозначно. Я сейчас не пою дифирамбы, потому что меня Life is Good пригласила. Или потому что мне сказали, что я тренер этой компании. Нет. Это, это реальность.